Друзья, привет! И сегодня на обзоре новый видеосвет от компании YungNovo 125 второй версии. Не успела компания Yungno know выпустить 125 первой версии, которая, кстати, не побоюсь этого слова, является бестселлером в нашем магазине, расходится довольно быстро, и мне повезло зацепить одну из них сейчас в наличии, как компания выпускает вторую версию. Но если э, обычно вторая версия выходит как улучшение и модификация первой версии, здесь это просто-напросто похожий смысл но с немножко другим питанием. Давайте посмотрим, чем же она отличается и что там внутри. Для начала распакую первую версию, положу ее рядом для того, чтобы было с чем сравнивать. Итак, внутри нас ожидает панелька, к ней чуть позже. Из аксессуаров у нас идет небольшая шаровая голова для крепления в башмак, либо на четвердюймовую резьбу, инструкция, переходник для внешнего питания с 5,5 мм на 3,5 мм, и вот такой вот серенький мягкий чехольчик. Итак, в чем же разница? Ну, в первую очередь, конечно, второй версии стал чуть покрупнее. Корпус такой же металлический, но не такой же монолитный, как у первой версии. И сзади у нас питание под аккумуляторы серии NPF, что не было в первой версии. В первой версии питание исключительно встроенное либо внешнее через Type-C. А здесь у нас питание либо от аккумуляторов серии NPF, либо внешнего питания. И также через Type-C. Итак, мы здесь видим не прямое улучшение, а просто немножко другую философию питания. То есть здесь мы питались от встроенного аккумулятора, и хотите, его хватает вам, либо не хотите, питайтесь от, например, Powerbank. А здесь вы можете взять старые добрые аккумуляторы серии NPF и, сменяя их, Питать их сколько угодно, находясь в лесу целый месяц. Большие, маленькие аккумуляторы и так далее. Давайте посмотрим, как он светит в сравнении вот с этим. И что у нас здесь по управлению. Напомню, что в первой версии была температура 3300-5600, изменяемые И изменение, естественно, яркости. Итак, воспользуемся самым маленьким аккумулятором Sony NPF 550. Для того, чтобы маленькую панель не нагромождать. И включим ее. Итак, регулировки у нас такие же по температуре. Яркость меняется по 5%, а температура меняется по 100 кельвинов. Светит довольно ярко, светит довольно рассеянно. За счет вот такого вот на защелках рассеивателя можно его снять, для того, чтобы было чуть поярче, но при этом чуть-чуть потерять по мягкости света и рассеянности. Скачка по яркости на средней температуре нету, что иногда встречается на дешевеньких биколорных версиях. Сама по себе панелька довольно тоненькая, плюс еще блок с аккумуляторами. На самой панели у нас имеется три отверстия под четверть дюйма, то есть закрепить мы ее можем с трех сторон. Резьба металлическая, что очень радует, учитывая, что этот свет относительно бюджетный. Все органы управления сделаны неплохо. Сделаны включение выключение отдельным тублером. и Единым колесом, которое может нажиматься и регулировкой вверх-вниз, управляется либо температура, либо яркость имеется вход под внешнее питание от 9 до 12 вольт 2 ампера и внешнее питание под Type C. Информация о возможности зарядки аккумулятора через внешнее питание, к сожалению, у нас пока нет. Но как показывает практика, такие панели этого делать не умеют. По яркости, конечно, она стала ярче за счет количества светодиодов и своей площади. Если в в первой версии у нас было 120 светодиодов, то во второй у нас уже 228 светодиодов. Данных о мощности светового потока, к сожалению, компания Yugnose в спецификациях своих не отразила. Но учитывая, что старшая моделька второй версии имеет 16 Вт, а первая 10 Вт, то приблизительно здесь вот будет в районе 2000 с копейками люминов, а здесь будет в районе где-то, наверное, 1200 Вт. Вот где-то так, 1200, 1400. Скорее всего, это всего лишь мои догадки. Плюс вот такой вот рассел, он немножко скушает все-таки. Но зато свет будет еще мягче, хотя здесь используются SMD-сфотодиоды, которые сами по себе светит довольно широко. Кстати, друзья, обязательно напишите нам комментарий внизу, на что бы вы хотели увидеть видеообзор. Напомню, что у нас магазин фото и видео аксессуаров, поэтому зайдите к нам на сайт. И напишите нам, что бы вы хотели увидеть в будущем. Будь то это видеосвет, микрофоны или что-то еще другое интересное. Например, штативы, крепежи, аксессуары от Small Rig. Возможно, какие-то небольшие объективчики. У нас, например, в наличии есть китайские объективы и российские объективы. Второй версии панели, она сама по себе чуть дороже. Плюс вам еще надо будет докупить, если у вас нету, аккумуляторов серии npf еще и зарядку к этим аккумуляторам поэтому вторая панель в принципе на круг выйдет вам с нуля дороже но при этом она будет мощнее что из этого выбрать вот этот компактный со встроенным аккумулятором купили и пошли снимать очень удобный вот единственное крепление у него в комплекте идет только прямой в горячий башмак а у этого есть неплохая шаровая голова с наклоном она в целом мощнее и универсальней по питанию поскольку можно использовать аккумуляторы как маленькие, так и большие. Если у вас их уже в достаточном количестве, то вам уже ничего докупать сюда не нужно. Вот такая вот интересная панелька получилась. Посмотреть на нее актуальную цену, более подробно спецификации вы можете у нас на сайте, перейдя по ссылке снизу. А я с вами прощаюсь, не забывайте подписываться на наш канал, для того, чтобы не пропускать новые видеоролики. Счастливо и хороших вам съемок!